Приветствую на канале Шарабара. Неожиданный спонтанный ролик. Подобно с ответами на вопросы камин разожжен. И я бы хотел начать вот с чего. Сказать по правде, я не знаю, почему вдруг решил сделать этот ролик. Серьезно, не знаю. Да, оказывается, бывает и такое. В чем суть? Комментарии. Да, да, именно они, комментарии, столько комментариев. Конечно, не то, чтобы слишком много, но... Для моего канала их вполне себе достаточно имеется. Я же в данный момент пребываю в непонятном состоянии. Не, у меня не депрессу, не что-то такое, не какие-то суицидальные мысли или прочее. Не, я подобной фигней не страдаю. А даже если буду страдать, кто же вам скажет об этом? Просто в прошлый раз, когда я просматривал комментарии в поисках вопросов, на которые бы я мог дать ответы, то также параллельно я столкнулся с большим количеством странных наркоманских неадекватных комментариев. Мне, скажем так, захотелось вдруг поделиться некоторыми комментариями, которые я нашел самыми отбитыми, наверное, даже. Говорю сразу, я буду зачитывать комментарии, э, сохраняя авторский стиль. И без цензуры. Так что, если кто-то не хочет услышать внезапно на этом канале мат, выключайте ролик и ждите следующего видео. Надеюсь, мы поняли друг друга. И также еще появляется другая проблема. Какого черта я, блин, реагирую на них? Я отвечаю, я реально на многие комментарии отвечаю, даже на такие вот наркоманские. Я реагирую, я отвечаю, при этом без оскорблений, без наездов, без всего, за исключением пары случаев. Потому что, хоть я, в общем-то, разочарован в человечестве, по большей части, но где-то там затаилась крошечная, мать его, искра надежды, что удастся образумить человека. Как думаете, сколько раз удалось? Тем не менее, давайте посмотрим кое-что. Так уж получилось, что лишь некоторые ролики набрали большое количество комментов, и преимущественно от них и будем отплясывать. Начнем, конечно же, с римской армии. Самый первый, самый просматриваемый, самый крупный ролик. Не буду ники читать, ну его к черту. Некоторые могут попасться такие, что "Тескотлепоко", "Эйфладлаюк" и другие слопочтли намного проще и понятнее произнести, нежели их ники а был ли ганнибал 7 или была ли та самая машина многоточие а был ли рим от слова мир познакомьтесь с версией фоменко носовского носовского неважно там хоть и логика есть и дырок нет скажу честно мне было лень с ней знакомиться но как я понял по другим комментариям от других людей все произошли от славян и по версии фоменко все слова в которых присутствуют идущие одна за другой буквы r а ра это это исконно я так понял. Да, я не подготовлен, никакого текста у меня заранее нет так интересней. В общем, если кто-то знаком с этой версией, напишите, пожалуйста, коротко, коротко, хорошо, что она себе представляет. Идем дальше. И снова. Нечто подобное. Уж прошу прощения, а был ли Рим? И сколько 300 лет эти тупицы не только не смогли весь мир раком поставить. Они даже английские племена не смогли и потому стену выстроили. Хрень полная. Зачем историю писать, если она тупа и бессмысленна? И таких казусов возы целая телега. Мы, ребятки, в своей истории. Славные славянские племена и в таком духе. Ни хрена не можем разобраться. Зато нам пичкают эту хрень. Такое ощущение нас за идиотов держат. Вопрос. А на хрена? Не о том, ребятки, нам судачить надо. Чуть не ляпнул хрень, типа треба. Сам не знаю от чего. Вот, блин, хм, мля. Я даже не знаю, как на это реагировать. Кто-нибудь вообще понял, что он имел в виду? Именно вот во второй половине. Даже нет, не во второй половине, а именно вот ближе к концу. Ах. Зачем историю писать, если она тупая и бессмысленна? Ох, Панасенкова на вас не хватает. А это, это не наркоманское, не что-то такое, просто, просто. Как утверждает Жуков Климент Александрович, сразу видно, что человек его очень уважает. «Римские легионеры в первую, вторую и третью очередь тренировались в метании дротиков. Кроме того, подробности о расписании тренировок за давностью лет утрачены. Так вот ему, как дипломированному историку, я верю больше, чем необоснованным утверждением из этого ролика». «Необоснованные утверждения». Нет, конечно, я не спорю, утверждения необоснованные и все прочее, но, то есть он историк, не, поймите, у меня нет никакой неприязни к нему, кроме того, что он сталинист. То есть из-за того, что он историк, дипломированный, значит, он не может ошибиться, так? Хорошо, он дипломированный историк. А если другой человек, который не историк, будет долгое время сидеть и изучать ту же самую тематику, что и... Жуков будет читать ту же литературу и сделает вот какое-либо видео по данной теме. Это также будет считаться необоснованным утверждением или нет. Как сказал тот же самый Жуков, можно быть не историком и при этом выдать достоверную информацию. Однако, для этого нужно много времени сидеть, читать, читать, изучать, изучать, ходить по музеям и все в том же духе. А, а это просто интересно. Из рубрики «Поди проверь». Ну, в общем-то, да. Однако, самое забавное в том, что подобное «Поди проверь» можно применить абсолютно ко всему. прям совершенно ко всему. А, вот это вот я вообще не понял, кстати. Ну, думаю, вы видите, да? Заказная ложь. В чем она заключается? Непонятно. Бесконечная вдобавок. То есть, получается, от первой секунды и до последней. Все сказанное неправда. Еще и на заказ. Это важно. Денег я еще не получил, но... Чш, я жду. Почтой пришлют. Ой. Я говорил, что я буду читать, но это большое. Так вот, коротко. Для начала бы неплохо было бы задаться самым простым вопросом. Сколько дошло до нашего времени или до нового времени, пока их не сфотографировали или хотя бы не описали длинных, так сказать, древнеримских документов. Приказов, указов, протоколов, заседаний, чего-то там. Ну и так далее. И только после того, как будет четко установлено, что мы имеем в реальности, можно начинать о чем-то говорить. Окей, давайте тогда просто уберем такой предмет, как «История в принципе». Хорошо? Зачем? Ну блин, говорим про каких-то там астралопитегов, неандертальцев, пятикантропов, про динозавров. У нас же нет документов. Как так? Как мы можем говорить про динозавров, если они ни одного сука труда не оставили? М? Экскременты не в счет. Ни одной книги динозавры не написали. Фотоаппарат они не придумали. Значит, не было динозавров. И это все в раке. А скелеты? Останки? Одно из двух. Либо америкосы, либо масоны. Хотят запутать людей. А, и то, что я указал группы, которые оказали помощь в распространении видео в том числе. Особенно э Легион 5 Македоника, который занимается реконструкцией, и много картинок я взял именно у них. Детский лепит, человек утверждает. Видимо, эти реконструкторы предоставили фотоматериалы, сделанные древнеримским фотографом на древнеримский фотоаппарат если это не троллинг то чувак чувак просто констатация факта отличная работа но ну, это сомнительно конечно но не музыка не ни диктор никуда не годные похороны какие-то я yeah. а это мне понравилось выключил после бреда про децимацию для начала перед тем как делать видео автору стоит узнать что это такое и чем реально страшна децимация о о о чувак это миф не было никакой римской империи по крайней мере в те времена и в тех границах Ти мой сладенький. Спасибо за видео, но древнего Рима не было. Был только Константинополь, столица Византии, до 1453 года. Говорить о древнем Риме уже неприлично среди интеллигенции. А князья считаются уже интеллигенцией, да? Не, я как бы ни на что не намекаю, я лишь наполовину, по материнской линии. Что сводит на нет всю суть, так как только по отцовской должно смотреться. Но тем не менее, будем хвастаться. Что ж, ладно, значит я долбанный плепс. Переходим к видео про мечи. Автор, прочитай хоть что-нибудь о мечах, не сверкай невежеством. Вот в чем суть таких комментариев, слушайте, я не понимаю. Я просто не могу понять, зачем делать. Если ты такой у нас вежественный, умный и распрекрасный, эрудит, интеллигент, и что твой мозг нужно отдать науке для изучения, настолько ты крутой, то хотя бы напиши, хотя бы укажи просто, где ошибки, просто ошибки тут, тут и тут, без подробных объяснений, хотя бы, ну. ну и почитай хоть что-нибудь о Мечах. А ничего, что я ссылки оставляю на источники, откуда я это брал. Значит, я уже прочитал хоть что-то о Мечах. А, я не знаю, как я это прочитаю на самом деле, но вы пизду-то не смешите, понаковали и выдаете за правду смотрите старое кино и сравните фантазии кузнецов. Даже если закрыть глаза на то, насколько грамотно все написано... What the fuck is this? Осады... А ну, в общем, да. Охуеть тут потери, что за чушь? Откуда такие цифры? Да вот, сидел я как-то в наркоманском пьяном угаре, смотрел на фантик от конфетки «Коровка», и она шептала мне цифры, а я их записывал. А вот это мне нравится, да. Бред, особенно про каких-то монголов. Я, конечно, ничего не утверждаю, но, судя по всему, он из тех людей, которые уверены, что не было татаро-монгольского ига. То есть это вот из тех челобосов. Любопытно. А он давно в курсе? Или после Поперечного? Забавно то, что когда Поперечный сделал этот ролик, который я так и не смог осилить, мне в принципе Поперечный не нравится. Ну как бы, ну не знаю. Как-то резко увеличилось количество тех, кто уверен, что не было никаких монголов. Заметили, да? В то время как другие каналы, притом исторические, где историки разносят все аргументации Даньки просто в пух и прах. Но кого это волнует, у них же нет, сколько там, 2 миллиона подписчиков или сколько? Нет, серьезно, зайдите, допустим, на канал Вселенная Истории. Пожалуйста, замечательный канал, там у людей более серьезный подход, нежели у меня. Ну конечно же, конечно же, я не мог обойтись стороной древнейшие города. Я о них уже говорил, но просто зацените. Шарабара, ты либо турок, либо у тебя есть друг турок, который тебе уговорил, чтобы кинуть всякую хрень в YouTube, чтобы поздрить армян. Армян с большой буквы. Да, да, я турок, конечно. Сахарство Лосгова Я турок, абсолютно. Где Риван, самый первый город? Шарабара. Ты откуда все это выкопал? Историк хренов. Ни Бухары, которому около, около 3000 лет. Ни Эребуни, ныне Ереван. Что, турецкая кровь твоя не позволяет писать правду? курдючие отродье. Во-первых, около 3000 лет. Значит ему скорее всего меньше. Варанаси 3000. Про Ереван уже мы все понимаем, турецкая кровь не позволяет писать правду, как бы это не статья, это видео, я говорю на видео, а не пишу. Пишу я до видео, ну как сказать, пишу Ctrl-C, Ctrl-V, и потом небольшие поправки, но это не пишу. Это все равно, что вот если вы играете какую-то игру по мультиплееру, кто-то что-то пишет в чат, а ты ему говоришь «закрой пасть», так она у него закрыта, он печатает разные вещи. Курдючие отродье. курдюк, а это что такое? Неграмотные бараны, читайте всемирную историю, историки долбоебы появились. Я не историк. Не видите, это же турок, везде турки, даже те годы, когда турки не образовались человека. Да, однозначно. 2370 год до нашей эры. Произошел потоп. Тщательно исследуйте писание Деяния, глава 17, стих 11. 4026 год до нашей эры, сотворение Адама. И... То есть это получается 6 тысяч лет от сотворения Адама. Адам жил в Эдеме, значит никаких городов тогда не было, был только райский сад, из которого их с вытурили. Произошел потоп, то есть 4000 сколько получается? Почти 4400 лет, судя по всему, должно быть самому древнему городу выходит, да? А, вот человек написал. Да, я с тобой полностью согласен, особенно в конце. Ну ты автор пиздишь, человечество 9000 лет живет на земле, а ты 11000 лет говоришь. Ладно, ну 9000 так 9000. Азербудский заказ. Так, в общем дело обстоит так. Азербайджанцы. Где мои деньги? Зараза, где мои деньги? Я армян позлил? Позлил. Ереван не указал? Не указал. Где мои бабки? Give me this fucking money. Продолжение предыдущему. «У каждого человека внутри сидит судья. Этот судья взаимодействует с подсознанием человека. Придет время, твой разум и совесть не смогут доказать, что ты безгрешный. А судья-невидимка будет тебя судить безжалостно за необъективный подход и искажение истории. Сегодня любой ребенок может снять ролик без денег. А ты, я уверен, этот гонорар уже растратил. Опять же, где, сука, мои деньги?» Особенно нравится в вот эти искажение истории. Это там часто попадается подобное. Учи историю, читай историю, не искажай историю и прочее. В разных вариациях. Но никто не может объяснить в чем искажение. Просто не указал город, да? Ну ничего, ничего. Шарабара. Вы читали под диктовку. Вам, наверное, не написали. Про деревню Армению, Грузию, Мигрелию, Осетия, Аланы, Чечню, Тагестан. В следующий раз назовите эти Прекрасный государству Ну как бы человек прямо признался, что Армения это деревня Нет, не, серьезно, тут же так и написано Но видимо он не совсем понимает, что Пс, все читают под диктовку Исключение, видео наподобие этого И вот последнее Автор, ты либо неграмотный, тупой, либо Азик вонючий И вот это от девушки Ай-яй-яй-яй-яй не, как бы я ей ответил, вот, посмотрите, мой ответ, и она потом говорит, что «самый древний город Ереван ему 2800 лет». Ну, да, самый древний. Ай, что с людьми, сука, не так? И вот, я понимаю, что не надо обращать внимание на эти комментарии, но, ох, как я и сказал в начале, «А вдруг удастся образумить человека?» Но вдруг, чисто гипотетически, где-то там, глубоко-глубоко в подсознании, под толстым слоем идиотизма-патриотизма, уверения в том, что твоя нация, твой язык, твоя культура, самые крутые, самые лучшие, вдруг удастся до этого вот песчинки достучаться, и она прорастет вверх. Эх, какой же я наивный порой. А на этом все. А, нет, вспомнил. Вот, знаете, после того, как я пересмотрел эти комментарии и учитывая, что нередко меня упрекают в том, что откуда ты это все взял, почитай что-нибудь об этом, изучи сперва, посмотри, почитай, изучи, ты не историк, то все третье 10 -е, то не понимаю зачем это делать, учитывая, что ссылки я оставляю почти под всеми роликами, исключение псевдотопы. И все. Под остальными роликами я оставляю ссылки на сайты. Хотите, не ознакомьтесь, не проблема. Однако, как я понимаю, 99% наверное, процентов людей, ладно, может 98,5, не смотрят на описание и не смотрят на то, что имеются ссылки. А если видят их, то, походу, не переходят. И вот возник теперь такой вопрос. Если... Вы настолько крепки, что досмотрели ролик до этого момента. У меня вопрос. Продолжать ли мне париться над тем, чтобы оставлять ссылки? Нужно ли это в принципе? Судя по всему, большинство не смотрит на них. я не знаю. Учитывая, что ссылки я оставляю для зрителей, логичнее задать вопрос вам. Нужно ли их оставлять? Да, нет. Все просто. Без всяких. Ну, это на твое усмотрение. Просто скажите, нужно, не нужно. А на этом все. Скоро увидимся с нормальным роликом.